Здравствуйте, мы рисуем красочками. Так, так живет в деревне девочка по имени Машенька. Она носит много красивых платьец. И поэтому она всегда очень умненькая. Ее все называют умница-разумница. Все при все, даже знакомые. И, и в один прекрасный день пошел снег. Потом упала вторая снежинка. Упала раз, два, две снежинки, потом третья малюсенька. И одна огромнейшая. Все были очень удивлены. Так сказала бабушка ей. Когда она шептала что-то на ухо братику. Мы не рассказываем страшной истории братику на ухо. Потом мы, она пошла купаться. А у них была широкая ванна. И мыло. Братик же тем временем сидел в ванной. И тут он... Машенька увидела, что Дед Мороз начал рисовать на их стекле. Она удивилась. Она думала, Дед Мороз рисует на их стекле очень редко. И он рисовал бантик. Бантик вот такой вот, вот такой, вот такой, вот такой. Потом появились ленточки от бантика. вот такие вот они, вот такие, вот. Нет, Мороз невидимый. Подумала Женька белая, это была она. О, су на. написали на стекле Эх, эх, эх подумала девочка «Бедненькая девочка», — сказала ей сестра. Мы еще не нарисовали. Так, сестра была очень тихая и была младшей. Поэтому она была ниже. Углей. Вот. У нее были классные волосы. Огромнейшие уши. Так потом машинка выбела окно, когда она выглянула в окошко, было темно. Так сказала она. Ночь на дворе, елку поставили. Елочка красивая, правда? Потом Дед Мороз принес ей вторую елочку, маленькую. И они тоже поставили ее в Ре. Подарили директору дома и поставили во дворе. Потом они все-таки забрали ее. А около дома поставили еще одну елку. То есть... Весь дом был в елках И все было в елках Все были, все было в елках Такс, говорили все Какие красивые елочки Такс, таксякс Сказал дедушка Когда увидел елочки ой сказал он елочки елочки елочки он приехал к ним в кости и был сам и любил больше всех елочки их дом стоял в лесу поэтому и около их дома раз много елочек. Некоторые елочки они срубили и поставили в дом. И крыша была очень аккуратненькая, как выражался дедушка. Ой, какая у них осторожненькая крышечка! У нас осторожненькая крыша говорил дед. Правда? Удивленно переспрашивала бабка, бабушка. Ух! Ты однажды услышали, они вопль И тут же обернулись. Сестра молотила, братик. И тут сестра сказала, а давайте повесим звездочку снежинку и они повесили три большую и две маленьких снежинки снежинка висела ниже уж некуда поэтому снежинку назвали под снежинкой было не жулям. Красный, с белой краской. И я, Когда папа написал мне жуля, все решили приклеить еще одну, повесить еще одну с ней. жиночку. Так, так, так, однажды сказал папа. До свидания, друзья. Семья их жила дома и счастлива.